рама высохла уже можно заносить сегодня покрасил уже сухая у нас остатки оставались крыльев Хе -хе, свою кару подкрасил чуть-чуть ну это в бачке оставалось до конца не хватило от заливать не стал ну вот оно висят то ли я стал супер классным маэром <смех> Ни одного потека нет. Вот. То ли нормально краску разбавлял. Все, готово. Так это только вот отсюда. А там еще вон туда. Короче, лестница и еще там труба. Ну, частично тракторок висит еще и здесь. Ну, еще частично уже в мастерской. Все, крылья задние, крылья передние, капот. Стойка, старый руль. Карабас, все лежит. Как-то так. Вот звезды. Два комплекта. Два комплекта 12-24. Люди заказали, заберут. И один комплект. Тоже уже заказан. 11, 26 и остается вот 11 это все 11 и это все 26 буду делать цепи сегодня купил 12,5 метров два куска по 5 метров один кусок два с половиной замки как, полузвенки также накладная и вот звезда на 10 зубьев себе на тракторок хочу поставить 10-28. У меня сейчас там стоит 11-28. Но хочу поставить 10-28. Ну, попробовать варить а, десяточку на хвостовичок. Я думаю, влезет. Вот как-то так. Трахторок пока пускай пару дней повисит. А я пару дней... О поточу!